Всем приветик так сегодня тема расклад давайте посмотрим для кого или о ком будет так. так женщина так хорошо давайте посмотрим кто вы именно кто кем вы себя видите кем вы себя ощущаете кто-то может вас видит или вас окружающие именно, именно такой давайте посмотрим какой же вы сейчас так императрица вас окружающий видит очень сильный, мудрый, добрый, также хороший. Вы со всеми вопросами можете справиться. Так, смотрим а, вашего любимого человека. Смотрим, кто он, кем себя ощущает, кем его видят окружающие люди. Так, кем же они видят? Так, слуга, начните занять свою любовь. Служение госпоже прекращать. Так, кому же он служит? У меня вопрос. Он вам служит? Вот у меня вопрос. Давайте узнаем. Ваш любимый человек вам служит? Да? Так. А есть у вашего любимого человека рядом женщина? Так, есть у вашего человека рядом женщина? Да. И значит, он служит ей? Так. Кому ты служишь? Своей любимой? Кому служишь? Да. Так. Давайте-ка посмотрим. Точно. Если у него рядом есть именно та, кому он служит. Кто она? Давайте посмотрим, кто она. Королева активности действовать. Воздух. Так, значит, он служит королеве. Королеву воздуха. Так. Ваш любимый человек должен начать ценить свою любовь. Так. Он ваша судьба, ваш любимый человек? Ваша судьба? Да. Хорошо. Uh -huh -huh. Так. Что же происходит в ваших отношениях с вашим любимым человеком? Так. Так. Ваш любимый человек отстраняется, конкурирует и пытается магичить. Негатив в туман напускает. Так, он отстранился от вас, начал конкурировать и пытается магичить. Так, хорошо. А что в отношениях по поводу королевы? Так, что же с королевой? Какие у них отношения? Итак, отношения с королевой. Он грустит. Хм. Подождите, сейчас он с вами находится? С вами находится? Нет. Он с вами не находится, и он поэтому грустит. Так, еще что? Нерешительность. Так. Тучи в отношениях. Что же еще? Критиковать начинает. Самого себя, что ли? Давайте-ка спросим. Самого себя критикуют. Да. Самого себя критикуют. Так, хорошо. Теперь давайте посмотрим по поводу чувств ваших чувств к вашему к любимому человеку. Что вы чувствуете? Так, продолжение ребенка хотите? Так, мужчина. Давайте. -ка. Ваш мужчина, что он чувствует? Так. Что чувствует мужчина? Он любовь чувствует к вам. Так, а чувство королевы? Королева активности. Так, и ее чувство. Родовой союз. Так, значит он жена, ваш любимый человек. Так, он чувствует любовь. Любовь к вам? Вы хотите ребенка? А с, с кем он находится? Подождите, он. А с кем же он находится сейчас? Он с вами или нет? Нет. Значит, он сейчас рядом с королевой. Так, а у них свадьба была? Так, сейчас подсказка. Нет, свадьбы не было. Так. Угу. А королева активности хочет свадьбу с ним? Нет. Королева активности. У тебя свадьбу с ним? Нет. Так, чувство. Родовой совет, наверное, королева активности с другим человеком, возможно. Так, желание. Давайте посмотрим. Желание. Ваше желание. О чем вы желаете? Чего вы хотите? Так, желание. Ваше. Вы мечтаете. Ваш любимый человек хочет блистать, а королева кубков хочет узнать. Так, узнать. Узнать о вас? Нет. Узнать о своем человеке? Ну вот, о мужчине. Вот он, мужчина. Да. Возможно, он сейчас рядом с королевой активности находится, и она хочет о нем узнать, кого он, наверное, любит. Он служит своей госпоже, вот она, госпожа активности. Так, хорошо, действия какие будут ваши? Ваши действия на, на ваши отношения. Так, собирать, копить, хранить. Мечты собирать, копить, хранить. Так, что же? Давайте поточнее узнаем, что именно. Или финансы, возможно. силу угу. А мужчина ваш так, он мечтает. Надо же, как вы хотите начать мечтать, вы уже мечтаете, да? А у него уже есть мечта, это вы, императрица. Так, да, как королева активности. У него страсть. У нее страсть. Поэтому он ее слушается, он выполняет все ее поручения. Так, давайте-ка посмотрим, кто нам посоветует. Кто даст совет? Совет, совет. Так, карма. Повторение ситуации, нужно усвоить урок. Это для мужчины? Сейчас давайте узнаем. Это для мужчины? Карма. Карма есть у мужчины? Да, нет? Да. Надо идти к своей императрице. Так, хорошо. Давайте еще совет узнаем у наших карточек. Совет наших карточек. Пустая карта. Мужчине надо выполнить свою карму, свой урок. Хорошо. Смысл наших карточек? Давайте посмотрим. Смысл. Так. День настоящего. У мужчины... Силы есть, чтобы быть рядом с императрицей, чтобы перестать быть с королевой. Тень настоящего. Тень настоящего. Сейчас хочет начать выполнять свою карму. Нужно усвоить урок, что нужно быть со своей любовью, что надо ценить свою любовь. Надо ценить свою любовь. Так, женщине, продолжать мечтать, если даже мужчина не рядом с вами, либо же с вами бывает иногда, и потом уходит к своей госпожи, вам нужно точно сказать, чтобы он принял свое решение, а вам начать продолжать мечтать. У вас есть силы, все мечты ваши исполнятся. Всем пока.